Всем приветики, спасибо огромное за поддержку и комментарий. Мне очень приятно. Всем отличных и прекрасных выходных. Ну, а сейчас, как обычно, анекдотик. Жена с мужем лежат в постели. Жена мужу. «Дорогой, я знаю, что ты меня любишь, но я хочу это слышать еще раз от тебя. Муж, сколько, ладно! Дорогой, всего лишь 3600 долларов!» Это сумочка из настоящей крокодиловой кожи. Муж, ладно, хорошо. Лежат они, значит, дальше, муж, через десять минут. Дорогая, ты у меня самая лучшая, любимая, неповторимая, самая прям, ну, бесценная. Жить без тебя не могу. Жена, ладно, хорошо, сколько, дорогая, но всего лишь два дня, два дня. Я порыбачу и домой вернусь.